Третья книга царств, 3 глава, второй стих, здесь написано. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. Здесь говорится о храме, который построил Соломон, где потом люди поклонялись Богу. Мы также читаем Евангелие от Иоанна, 4 глава с 19 стиха, женщина говорит Ему, Иисусу Христу, Господи, вижу, что Ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, и Вы говорите, что место, где должно поклоняться находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на этой горе, не на высотах. И не в Иерусалиме, в храме, который построил Соломон, будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, не от евреев имеется в виду, а от Иисуса Христа, который был иудеем, ибо спасение только в Иисусе Христе, насколько мы знаем. Но наступает время, и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Другими словами, если перевести на наш язык, эта женщина говорила, что она знает как правильно поклоняться Богу. Мы тоже часто слышим, что я пятидесятник, или там я баптист, и моя деноминация правильная. Вот у нас говорят, что быть пятидесятником это самая правильная вера, и вот мы спасены, а вы все остальные заблуждаетесь. Иисус ей ответил, что поверь, женщина, что не баптисты, ни пятидесятники, никакая другая деноминация и конфессия, никакая религия, Никакие вот эти хождения в церкви, они не спасают, ибо спасение от Иисуса Христа. Только Иисус Христос спасает. И что Богу нужны не поклонники церкви или деноминаций, не те, которые ходят в церкви, не те, которые следуют повелениям своих пасторов церковных, а те, которые поклоняются Богу, Отцу нашему в духе и в истине. Написано, ибо все вводимые Духом Божьим, Суть Сыны Божьей. Человек должен быть вводим Духом Божьим. Он также должен жить в истине. То, что говорит ему Дух Святой делать, он должен это делать, потому что Дух Святой может открыть тебе Священное Писание правильно. И только Он открывает правильно Священное Писание. А другие Духи нечистые, они будут пудрить человеку мозги. Особенно в церковных организациях это происходит очень распространенно, где духи, какие-то чужды, они трактуют местописание, что люди идут, поклоняются другим богам, ОМОНе и другим остальным, приносят жертвы бесам. Поэтому, чтобы не попасть вот в эти вот заблуждения, в которых находятся вот эти вот все деноминации, Начните поклоняться Богу в духе и в истине. Просите, чтобы Бог открыл ваши глаза на всякую истину. И да благословит вас Господь наш Иисус.